9 это на схема превращений, в которой каждая реакция обозначена буквой АД. То есть, нам нужно понять, что же добавить, чтобы получить следующий продукт реакции. А в принципе, можно реакции таким образом взять и пронумеровать, чтобы мы с вами ничего не потеряли. Значит, первая реакция для того, чтобы получить из цинка С4. Отдельно цинк нам нужно его как-то выгнать из состава соли. Выгнать его можно при более активном металле. То есть мы сюда будем добавлять магний. При этом будет образовываться сульфат магния. Ну и соответственно отдельно цинк. Поэтому для пункта А нам соответствует циферка 2. Следующая, вторая реакция цинк. И нужно получить цинк бром-2. То есть мы должны найти что-то с бромом, это либо кислота, либо просто бром. У нас здесь представлен только лишь H-бром. Соответственно, мы его используем для получения бромида цинка и продукта реакции еще водорода. То есть для буковки B соответствует 1. Далее, цинк, бром-2, должен с чем-то вступить в реакцию, чтобы получить нитрат цинка при этом мы можем обратить внимание что у нас бромид будет меняться на нитрат и какие здесь возможные варианты возможных вариантов 2 либо нитрат серебра либо hno 3 а здесь на самом деле hno 3 выбрать достаточно сложно потому что большинство галогеноводородов h-хлор h, h, h они примерно одинаковые по своей силе вместе с hno 3 и h2SO4 и тогда если мы добавляем или используем реакционного обмена на что-то должно либо выпадать в осадок, либо образовывать газ, либо слабый электролит. В таком случае мы должны использовать мн 3 Для того, чтобы бромид ион вместе с серебром выпал осадок и нам уже не мешал. Соответственно, для буковки В мы используем циферку 3. Следующая, четвертая реакция из нитрата цинка. Мы должны получить комплексное соединение литий-2-цинку-H4 или тетрагидрокса-цинкат-лития. И здесь мы должны использовать обязательно гидроксид лития, потому что только лишь щелочи вступает в реакцию, образуя при этом с амфотерными соединениями такие комплексные соединения. И есть два варианта, либо твердый, либо раствор. Если мы берем твердый при нагревании, то есть у нас сплавление, значит у нас образуются цинкаты. Ну, к примеру, это будет литий-2, 2 А нам нужно получить такое комплексное соединение. Значит мы используем литий-ОН -OH в растворе. Мы добавляем литий-ОН. -OH. В таком случае у нас образуется литий-2, цинк-ОН4, -OH но ну, еще и побочный продукт литий-НО3. Уравняем, И для циферки ой, буковки Г мы используем цифру 8. Далее, пятая реакция. Из нашего комплексного соединения мне необходимо получить только лишь сульфат цинка. Я должна что сделать? Во-первых, разрушить комплексное соединение, то есть связать ионы лития с какими-то другими. При этом я должна использовать избыток серной кислоты, потому что изначально у меня образуется Сульфат лития, а уже избыток реагирует с моим цинк OH дважды, который образуется, и образует цинк С4, и побочный продукт это вода. Ну и четверочку поставим перед водой для того, чтобы это все уравнять. Таким образом, для буковки D у меня соответствует циферка 4. И ответ у нас А2, В1, В3, Г8, Д4.